25 сентября в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча на тему семьи, благотворительность, сотрудничество, партнерства, развития. В ходе встречи состоялся открытый диалог журналистов и тех, кто профессионально занимается решением социально острых проблем. Одна из проблем в социальном служении это некое недоверие, которое есть у населения, о расходовании средств, поэтому мы понимаем, что все должно быть открыто. Тема благотворительности – это, пожалуй, одна из сложнейших тем для освещения. В ее основе всегда лежит острая проблема, которая требует незамедлительного решения. Очень важный еще аспект один – мы должны затронуть тему личного участия журналистов в благотворительности. Потому что любой журналист, когда писывает Какую-то социальную проблему случается в нее, пропускает через себя и э, сам становится участником этого процесса. Своим материалом журналист должен призвать людей к помощи, вызвать сострадание и желание помочь найти решение проблемы. Но при этом он должен понимать и видеть рамки дозволенного. Одна из ошибок да, журналистских, то есть в погоне за хайпом нельзя переходить, наверное, где-то границы. Хотя сама хайповая система, она, конечно, для меня, лично для меня, она неприемлема. Готова ли общество на перемены? Готова ли она направлять свои силы на благотворительность? Как раз-таки это возможно благодаря журналистскому материалу, ведь именно средства массовой информации формируют положительное общественное мнение, которое побуждает людей осуществлять помощь. Диана Шила Вальнарду Летеаров, Универньюз.